Ага, после вот обеда, как после четырех уже начали У меня вот два часа. Вот с четырех до шести, ну максимум до седьмого. У меня это время как господи, невероятно. Вот какой чипец. Вот так полшестого, у меня уже, уже начали отражаться. Ну что, у 6 Вот эти 10 минут еще Короче, А что у нас это? Я вот скрываю, получается, у нас Пушкина на склады приходили, были вот такие вот высокие. Длинные коробки, как два палета. Там приходили Шкода прицеловал. Да, там вот такой какой-то рывке нервальный. Зайдёшь на сквадровочке. Вот. Фишка в чем он А там приходили колпаки, брызгали, пыли и всякая такая. Ну, Легкая коробка. И коробки огромные. Он, блядь, коробку тут Он что, подходит к штабелёшечку и говорит это? Слушай, я сейчас коробку залезу. Ты меня подними, я посплю. то да ради бога, мне чё, жалко что ли? А у нас э, такая, такие вещи, как вот эти вот браздовики, колпаки, вот эти пластиковые накладки на бампер, блядь, всякая вот эта пузырь, она лежала наверху. Штулер заезжал в люльку, человек в нее садился, пристегивался ремнем, его поднимали и начинали возить по верхам. Это было, блядь, интересно, а там крику было, блядь, на весь Едет бла, блядь, собирает. И коробка шевелится угодно. Нет. Она собирает прямо рядом с этой коробкой, где он спит. Но она-то не знает, что он там спит. Он как храпанул нахуй. Да чуть из люльки, блядь, не выпрыгнула, блядь. Она я думал, она его убьет нахуй. После этого, блядь. Сука, у меня чуть говорит, ты на флажке такой, говорит, случился. Она там на него орала, дурнины. Просто дурнины. Сука, блядь, у меня чуть не не случился. Два пришел коробку, занес, ты стол, уже, Перекус расстал, А по часу, Сюда, сюда, дальше. А хули у нас вот сегодня коробки пришли? <клес> <клес> на поддоне чисто две коробки. размером прямо прям вот, с поддон по метр двадцать коробки. Распальс, там тепло, здесь на картонце тепло, где пиздец. И там кумарик, прям сразу моментом. Мы такие еще коробки постоянно делают. А это вот сильные межходовцы, они прям притирачены были к поддону. Да, вот и, да. поддон, и поддон сам по себе такой же, но стандартный, длинный. Мы его называли, кто называл мотоцикл, кто называл лыжи задом наперед. Такая рухля, блядь, а -а -а. не встаешь, а вилы сзади длинные. А -а -а. Можно вот таких вот поддонов, поддон, стандартных, по метр двадцать, их можно брать поэты.